Ну, давайте походим по этим мостикам, подъездным. место для курения. Ой, ну тут же все шатается, конечно. Обзорная башенка. Сверху на видео можно посмотреть. А ведет она как раз-таки вот в этот ацтекистик. Птичник. А, ну, тут, в принципе, можно спуститься, но верно, нет, нельзя. Проход. Ну, вообще, мне нравится, как они тут все стилизовали. Прикольно. А, тут можно в окошко выглянуть, фотографироваться, но там мне надо где-то нашу Катю найти. Матовая площадка. И вот можно сверху на всех этих птичек посмотреть. Ну, детский городок, там горки тоже, стиль аттест. А вот для детей тут раз多了. У кого дети есть, и сюда. Ладно, пойду я дальше искать журавушек.